Привет, меня зовут Шок, и это новая серия фейсит ежедневника Я не смог это выговорить еще раз, поэтому выговорим позже Так, короче, какая ситуация? Я два дня не выпускал эти ролики, потому что сначала вышло обновление в CSGO, я его запустил, это было актуально Ну и дальше фейсит патруль выпустил свой, который нужно было бы заснять И это зашло, кстати Посмотрите обязательно, кто я не видел, он в подсказке у вас появился В общем, это новая серия а следующая серия будет уже завтра 19.00. Всем приятного просмотра. Не забываем про 19 тысяч лайков, а мы полетели. Let's go. Первая катка. Никитай, китайцов. Подъем Время, Я просто... а э -э -э -э. Они рофлят Они рофлят Да попади уже хороший рычаг Вау-вау-вау Мидл у шортов Хорош Есть первый Сейчас второй выйдут это это это, скинул, вышел в слева у, у двери нет. ай этому, да! а, это по этому, это по этому, это по этому, это по О, двери, двери близко. Авик. На мидл вышел авик. Заполел. Но скилл не потерял все равно, равно, ребята. Скилл нельзя пропить. Или переболеть, или... Да, факт, нет, все-таки можно. Лонг один стоит. Боли в грузе нет. Боли в грузе нет. У меня боли в душе. А надо было пикать. Сити вроде. Еще один. Лонг. Можно? Я мяса дал ходить. Тоже дал Зиг-1. Тоже горячая. Зиг-0. зиг Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. Зиг-0. зиг убью. Идиота, как он. Как он без уважения ты общаешься. Вы ров, Как его там не было? Смотрите, имея только одну флешку, вы можете ее кинуть вот так вот. Выйти и убить челика. Блин, доп не доп, я хочу пить чай Убил его. Вэрик не ты я думал, вы их ну, обратно. Не. Тихо. А сайт? О, ребята, такой легкий дело. У вас лонг, наверное. Один, Нет, двое, двое. хороший, ребят Но ти Сейчас ты должен показать. Что ты умеешь играть в эту игру И да, смотрите. Ему просто повезло. Ему просто повезло, повезло. согласны? Да. Смотрите, он сейчас будет въеживаться. Ну что он делает? Да, им по это. Все. Трат, и все. По Папай, по я все, а все Иди в больничку. Боже, это у все меня 20, 26 на 13 играю, я жестко. В общем, катка, мне не понравилось, Я заболел во время игры. Поэтому надо идти next катку, а это плюс 30. Легкие плюс 30. Я их не почувствовал, мне не понравилось. Я играл как мясо. Вторая катка. Собак. тысяч за собакой. Красный дел. До собаки. Красная. Хорошо. Дефолте. Ой, стопы лов. Их там два. Давай конек его поставил. Найс. Бази не прощает. Между красный краса. Красно. 8 секунд у вас. Сейчас дохай. Нормально, Давай, у меня 8, Да, на хэн чел, поиграли. А, селек, зеленый. Все, зеленый. Вау, коннектор пацаны был. давайте без дробов в этом раунде красиво было вау -50 Ой, у вас сервер не лагает сейчас я затащил пожалуйста ну, ну, это Боже, вы, вы видели этот слашой это... чат вы это слашой видели да. да да еще один запикал запикал запикал Поп! На ёрку! Поп! Справа! Зелень! А! Сури! Серьезно, сложный раунд Он в самоке до сих пор Нормально Здесь 7 раундов за это нормально Чего? понятно. Попоп Флешку ссоткудал Вышли 2 еще бомбы а бомба ушел бомбой. <смех> бомба бомба Молодцы. Молодцы. бомба бомба О, там же, бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба Это бомба бомба бомба бомба бомба бомба позиция на тормозах бомба Это бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба бомба Ну тут убегаем. Ну да. Двое за собак. Еще собак. Три пули. Три пули! А. Где, где? где бомба? А. Ой, грустно-то, грустно-то. Ну, за вторую половину я сыграл на три фрага, представляешь? Я за КТ не смог открыться. И тем более два из... фрага из этих трех это один выстрел. Короче, не зашла у меня игра за КТ. По сути, можно свести это на то, что Трейн. Моя команда плохо в него играет, а я на нее ориентируюсь. В общем, моя команда плохо в нее играет, и плюс Челика лагал Трейн со смоками. у но тинаки. Поэтому давайте запустимся еще одну. Третья катка. Джангл, джангл один. Что? Здоров, Эй, я давний фанат Чеба, и сейчас очень рад, что вы теперь с ним согласитесь. Ушел на Б Как герой вернулся на Б, понимаешь? Просто как герой я Убью, убью, просто убью Чё, Расстреляю а. Грёбанный Андер зачем, зачем добивать, да, снобил Зачем добивать, а пусть я... сам пусть... пусть... Ты его кнокаешь. Боже, какой же он гений какой же типа, Какой же да. Убил голову. Шорт. Убил Молодец. Зип. Сити в... стоит. Уб... Шорт, шорт, шорт. Иди, Пусть убивает. Пусть убивает, малыш. Пусть убивает, ребят, уби... пусть бьет. Хорошо. В окне, минус бесед. Пойдешь тоже, пишу. Давай. Хорош ты бил? Нормально. О, А чисто. А, не. хаешка. Вот эта игра, вот эта командная игра. Match, а, давай, мужик. Хороший, мужик. А, авика напал, собратишка. Убил Андер. Минус, давай. коннектор. Бомбува бомб, про ни бомбарбабу не да. Вау! Акафлевы ушел. Балдел, Сори... Шор... а, Хорошо, что Окно мне-то. Очисти, можешь ты набойти? Да, выходи уже быстрее, слева, чел. Ну, ребят, что тут слева? Что, что, что. Шорт выбежал, готовься к шорту. Убил Андер. Давайте остановить. Давайте, давайте, давайте на. Давайте на, Черт, давайте, на давайте на. Давайте на. Там бог запушить. Запушил. Какой Куча же. Д... А почему ты говоришь, что можешь запушить и берешь изешь на руку? Смотр, нож... подожди, чекни личку на А думал... сейчас напишу тебя. В общем, катка была хорошая, опять же. Я, я опять же в ко... во всех катках попадаю. Но в итоге, в конечном счете. Я в минусе. То есть у нас у меня одна победа и два луза, да? Ладно, ну давайте еще играть. Надо еще играть. Капал выходит. Фолт убил. А еще он... Между Девяносто, сдал. 90. Короче. Нормальная тема. А сдал. Не что я смаков не отдаю. Уф Вижу, да. да помоги! Сори да, <пишут> Хорошо Сори, шок, я очень глупо собираю Один Яма, вышел Тетрис Лучший Не то что, я умер Я не умер Тетрис. Коннектор Вы, ребята, просто молодцы, да Возьми проход Мы Яма Пол хп. После меня пол хп. Может меньше. Иди. попал Да да шок. Справа, справа. Порож. Писака класс миддл, с бомбой Не вот видишь, руси, шок, руси, ты мне сильно. дал эмку, я убил троих кухня вообще, похуй фаербокс еще Один еще джангл, джангл с Что, появилось Ну помоги, дружище, <свист> алло, молодой человек Поставил под коннектор Дрэн. Хорошо, О, хорошо, хорош. для, шо, для, меня, для меня это не лег, понимаешь? Вот эти вот все раунды, один, два, 1 в 3, мне это не интересно. Я Дрэн, хочу 1 в 5, вот, пожалуйста Дайте мне один в 5 Еще один коннектор, они плодятся, чувак. Прыгай на голову. Они все пуп... да. сегодня воскресенье, манится, субботу А, нет. Вот видишь смог, смотри, там справа дырочка. дырка как в жопе. За В жопе, да? Ах, ты какой шалунчик, а? Ну да, это точка. Я тебя засевил. Да я бы убил его. Блин. <связываю> В коннектор. На, Надо... на нож, на нож, на нож. Орешь его, <связываю> а самый лучший порка. Самый лучший. Себя нож. ГГ, мы выиграли. Ребята, мы выиграли. <связываю> Это была последняя игра, и сейчас конец. Спасибо всем, кто смотрел. В этой катке было нормально. Я чувствовал, как я лежу, кайфую. И мне такая поза понравилась, я буду практиковать. Такие вот дела. Спасибо, кто смотрел. Ждите новую серию. Она выйдет уже завтра в это же время. Всем пока.